Друзья, здравствуйте. И мы сегодня в гостях у Аллы Заднепровской, в ее прекрасном, очаровательном офисе. И будем говорить на очень актуальную, животрепещущую тему «Позвольте себе быть самим собой». Алла, здравствуйте. Здравствуйте. Я буквально, тех, кто не знает, я уверен, очень мало количество людей, которые не знают Аллу Заднепровскую, но меня сейчас буквально чуть-чуть оглашу ее послужной список и насколько это будет ценно и полезно. Во-первых, это для вас. Так, слушайте внимательно. Алла является коучингом, коучем первых лиц и команд, консультант по управлению СМС, автор, ведущая интегральный коучинг-школы, учитель и директор МКГ «Живое дело». Консультант по управлению СМС. Прошла сертификацию по амстердамскому стандарту ICMCI. Да? Сертификация по... Так, член Международной ассоциации консультантов по управлению СМС. AMC, руководитель комиссии по членству АМС Украина, автор и ведущая самой престижной школы коучей в Украине. Я этот список могу продолжать, продолжать, продолжать. Это действительно и потому сейчас вопросы для вас, эта тема актуально востребована. Готовьте ваши вопросы. На самые лучшие вопросы будет подарок от Аллы. Мы еще не знаем, это будет такая для вас сюрприз. А сейчас самый первый вопрос. А вот если мы берем по десятибальной шкале 0, это 0, 10, это максимум, а насколько вы считаете, что вы являетесь самой собой? На 9,5. То есть, совершенству нет предела, чтобы... Совершенству да... нет предела... Да, на самом деле вот эта тема, ну не случайно вы, наверное, ко мне пришли с этой темой, Александр, потому что это та тема, которая меня волнует многие годы, и это то, ну, наверное, самое ценное, что получают, к примеру, не помню, там в регалиях прозвучало или нет, я являюсь автором и ведущей интегральной коучинг-школы, я обучаю коучей, и я ментор коучей. Коучи в моем поле получают такую удивительную профессию, и все 100% людей, которые учатся или учились в моей школе, говорят о том, что да, это профессия, возможно, как подход в бизнесе, и кто-то пришел за тем, чтобы, возможно, предназначение свое найти, но все эти люди, несмотря на то, что пришли за разным, говорят о том, что я стал собой. И э, от того, что я стал собой, я э, стала или стала чувствовать тоньше мир, да, э, делать вдох и выдох на полную. Э, я перестал-перестала закрываться от э, боли. А чего закрываемся? От боли, от каких-то разочарований, сожалений. И открываюсь. И будучи собой, тогда получаем много возможностей. Потому что когда мы закрыты, то мы и возможности тоже не получаем, и не видим их. И ни возможностей, ни шансов, да. Вот, вот это абсолютно точно в моем поле получается у людей. А если. Почему получается? Потому что если бы я не была такой, то я не могла бы это поле создавать. Совершенно верно. То есть мироздание как бы открыто, да, то есть ваше здание такое. Попросить. Сейчас вот такой маленький вопрос для вас и для наших зрителей. Я сейчас назову вам известных, знаменитых, успешных, богатых людей. Помимо всего прочего, то, что я перечислил, они успешно знамениты и известны, что еще объединяет этих людей? Итак, я вам называю этих известных людей. Тарас Шевченко, Бенджамин Франклин, Банат Хмельницкий, Махат Магадни, Владимир Зеленский, Мартин Лютер Кинг-младший, Вячеслав Акарчук, Альберт Эйнштейн, Нельсон Мандела, Андрей Данилка И я могу этот список еще продолжить. Что еще объединяет этих людей? Напишите прямо сейчас и посмотрим, насколько вы знаете этих людей и чем они уникальны и хороши, и мы будем ждать вашего ответа. Ал, скажите, пожалуйста, я знаю, что как говорят, через ваши руки прошло огромное количество людей. У вас есть статистика? Сколько это? Звучит так, прошло через ну, мои руки. Статистика. Да-да-да, что-то какие-то цифры недавно от меня тоже моя команда требовала, и что-то этого я подсчитывала. Но я так могу сказать, что сейчас, сейчас, сейчас я сориентируюсь, в год это примерно 10-13 тысяч человек. Давайте посчитаем. Я занимаюсь тем, чем я занимаюсь, моей компании 17 умножить на... Ну, давайте даже на 10 мы да? Это сколько получается? Ну, 13 тысяч на 10 уже... Да, уже 30. много людей, да. Вот, ну, 100 тысяч примерно, наверное, уже прошли. И это очень в разных форматах. Это и то, что делаю я, как будучи бизнес-тренером или коучем в индивидуальном формате, ментором коучей или являясь коучем команд, консультируя организации, точно так же выступая на конференциях, фестивалях, волонтеров, да? да. симпозиумах, каких-то форумах. Потому что я считаю, что сегодня самое главное – это включить человека. У меня даже есть такая модель. Я придумала модель сон. Это ответ на вопрос. Кстати, такой вопрос очень часто люди задают. Вопрос звучит так. Я да. не понимаю, почему у меня не получается. Я не понимаю, почему я еще не там, я э, хочу, где я так. хочу быть. Я не понимаю, почему я остановился и не действую. Я не понимаю. Вот я знаю, но почему-то не делаю. Я не понимаю, почему. У меня есть ответ. И не надо долго работать с коучем и платить большие деньги. Ответ такой. Модель сон. Всего три составляющих. Страх неизвестного. Да. Опыт, неудач да. и неверие. Это то, что тормозит. Это то, что останавливает людей. То, что э, является, ну, по сути, эти три вещи являются э, отдаляют хочу от получу. Да? Они вот эту пропасть создают между хочу и получу любого человека. И м, не случайно она называется сон, потому что наверняка... Саша, вы знаете людей, которые вроде бы ходят, ездят на работу, едят, спят э, и все прочее да, делают, да. Э, как все живые люди, но на самом деле они не совсем живые, вернее, они просто спящие. Хороший справа, да. Да, да, да. Не совсем живые. Вот они хоть и ходят, хоть и едят, и работают, но как будто бы спят. Что значит спят? Они просто не соединились с собой. Быть собой настоящим, это не значит, вот там я где-то, с... я настоящий, а я здесь. Это все здесь, но просто какие-то э грани себя я почему-то прикрыл. Я не выпускаю это наружу, я не позволяю этому э взаимодействовать с миром. Проявляться, да? Да, проявляться. Э всего лишь три вещи. Страх неизвестного, опыт неудач и неверие вы знаете, я, конечно, шучу, мы прямо сейчас можем закончить эфир, потому что, первое, вы уже такой получили, и я в первую очередь, мини-тренинг от Аллы Днепровской. Это действительно стоит дорогого, ценного. И напишите, что для вас ценно, возможно, вы уже что-то применяли в жизни. Если нет, прямо сейчас напишите. Алла, скажите, пожалуйста, сколько вы денег инвестируете в свое обучение? О, да, это, я люблю эту тему, потому что считаю, что... Если человек помогающий профессии, и он перестал обучаться, хотя разные ходят на эту тему разговоры, вот когда уже самодостаточность и целостность, зачем обучаться, я считаю, это важно, то ему пора уходить из профессии. Ну Это мой такой взгляд на эту тему. И не столько для того, чтобы, возможно, даже знания получать, сколько возможность посмотреть по-другому на тему, на ведущего, на людей, потому что мы же все равно в определенном таком каком-то кругу вращаемся. Например, я вращаюсь к кругу либо собственников, либо топов, либо людей, развивающихся. А когда я куда-нибудь попадаю, не знаю, на какую-нибудь конференцию или на какое-нибудь обучение, куда попали люди я первый раз на тренинге, говорят люди. Да? Это же значит, что люди не из этого круга все время развиваются, все время обучаются. Это очень важно видеть не только тех, кто привычно тебя окружает. но ну и это очень расширяет наше знание о, не знаю, о предмете, о профессионализме, о людях, о взаимодействии. Все сейчас так быстро меняется, что если мы все время будем в потоке своей деятельности, то мы не будем в состоянии э, ну, увидеть более объемно э, то, что мы делаем. А Все-таки вот э, есть цифра, сколько денег, допустим, если вы вот так инвестировали в себя? Надо ну, посчитать. Вы в, нем, вы в разъездах, да, вы постоянно в движении. Ну, да. Но постоянно... я так могу сказать, что э, это точно... В год какое-то одно большое обучение, такое какое-то комплексное, ну не знаю, 3-4-5-модульное, плюс это где-то порядка 5-6 каких-то таких вот тренингов-семинарских вещей, плюс я посещаю очень много конференций, воркшопов, мастер-классов. Ну, действительно, надо посчитать. Но я как-то считала, и у меня такая цифра была интересная, ну, уже да -да. сейчас это не так, когда я не так много проводила. Может быть, это было где-то на через 8 лет старта, вот примерно вот в такое время старта в этой профессии, а в ней я уже почти 20 лет, да? Так вот, это были такие цифры. Я училась не меньше, чем обучала. То есть у вас только Да, да? Это, ну вот это было так чуть, чуть раньше. Сейчас, конечно, я уже больше у меня передачи, нежели... Ну понятно, вы накопили, да, теперь да, как да. Бы больше. Ну, нужно... Обязательно а в течение дня, в течение дня я так понимаю, все равно что-то берете новое с точки зрения обучения, самосовершенствования. Безусловно. Ну, ну во-первых, коучинг рулит. Я Попадаю в разные ситуации, и у меня есть тоже встроенные такие самокоучинговые инструменты. Ну, например, великолепный работающий вопрос: если мы попали в ситуацию, когда мы не чем-то, да. да, то первое я спрашиваю себя, что происходит? Да, Алла, да. Где ты находишься? Что с тобой происходит? Да, да, да. Да. Что ты чувствуешь? Это все про то, что происходит. Там следующий вопрос. Чего ты хочешь? Следующий. Можешь ли ты на это повлиять? Вот, на эту да -да. ситуацию. Если да, то как? А если нет, то как ты можешь отпустить это? Как ты можешь отпустить это? Ну, это прям в момент, когда я в ситуации или там только-только я из нее вышла. Но еще очень важный вопрос, который тоже будет очень поддерживать, это для чего мне была эта ситуация? что она э, во мне развивала, Какая что ценность, открывала, да? Да. как она меня усиливала, что в будущий раз я буду делать по-другому для того, чтобы... Возможно, такая ситуация как-то по-другому для меня проходила и для тех, кто в моем личном. самом деле, видите, здесь все-таки больше получается Коучинг, мастера-профессора своего дела, А Алла Днепровская. Честно говоря, я получаю массу удовольствия. Уверен, что для вас это очень ценно и полезно. А кто является вашим наставником? Кого вы обучаетесь? Это... Несколько наставников. И, наверное, сейчас самый такой близкий мне, кого я могу назвать, это Александр Ефимович Алексеевич. Он живет в Прибалтике. Это мастер экзистенциальной психотерапии. И приезжает он к нам раз в год. Я многому очень у него учусь. И даже тогда, когда он не приезжает, я все равно перелистываю конспекты. Я каждый год хожу, это летом происходит, на его... Даже не знаю, как это назвать, потому что это, это такая терапевтическая работа, где можно находиться и внутри в терапии, и за кругом. И несмотря на то, где бы ты, где ты находишься, ты все равно развиваешься. И самое главное, вот почему я про него сейчас говорю, это очень в тему нашего с вами да. взаимодействия. Да. Потому что центральное для Алексейчика и вот для меня, как для человека, это то, что... Чтобы терапевтироваться, чтобы что-то в себе не знаю, преодолеть, развить, обнаружить то, чего не было до того. Да? И что ситуация, вселенная все время колоколит, и как-то нужно справляться с какой-то ситуацией. Очень важно быть живым. Это что вы говорили, да, то да. есть в мозгах просто теоретизировать, а я вот так, а я потом так, это все не работает. Нужно просто идти в ситуацию и делать не так, как раньше. Да, проживать ее. И делать не так, как раньше, и делать из нее выводы. И тогда, действительно, будучи собой, будучи собой в тесном контакте, вот, возможно, с такими вопросами, как я уже говорила, возможно, какими-то другими, тогда ты будешь чувствовать жизнь полно да, и цельно. Тогда вот к этой самой желанной целостности будешь приходить. Очень здорово. Это, вы знаете, какая-то знамената фраза, если вы сейчас не имеете то, что хотите иметь, да, прямо сейчас начинаете делать то, что никогда вы в жизни не, точно, не делали. Точно, точно. Еще хочу выделить вот из э, учителей, наставников, и вот как-то я считаю такой подругой себе, думаю, Танечка со мной согласится, это Татьяна Калашник. Это мастер позитивной психотерапии. Э, я учусь у Тане э, ее бережности к себе, заботе о себе. Я э, очень часто работаю вот так, да, и я, хотя учу своих выпускников, коуч тоже людь, говорю я, да, коучу важно любить людей, я говорю, и коуч тоже людь, помните о любви к себе. И я, бывает, настолько вовлечена в процесс служения, что я не заметила, как я уже э, истощилась, и я устала, и физически, и эмоционально, и морально. И учусь этому Тане, она просто мастерски это делает, это для меня образец просто. Ну и вообще тому, как она проживает жизнь, как она коммуницирует с миром тонко. Вот учусь Благодарю вас. Скажите, просто география ваших обучающих программ. Вот сейчас у нас есть такой, сейчас, да. это уже лет, наверное, 7, да, у нас есть такой любопытный очень формат, мы его применяем в коучинг-школе, <сёк> и э, пока точечно в корпоративном сегменте, расскажу, в чем он состоит, э, я провожу тренинг с живой аудиторией, вот оно, в аудиторном да. формате. И стоят камеры, вот примерно как сейчас у нас здесь, в этой да. студии, да, коучинг хаба «Живое дело». И несколько камер, их три. Одна на меня, вторая на зал, и третья ну, там, с другого ракурса тоже на зал. И э, люди в онлайне перед своими компьютерами или в группе в другом городе или в другой стране, сидя тоже в аудитории, и видят меня на экране. И э, когда я объединяю в пары, в группы, даю задания, у меня есть э, тренеры в онлайне, которые тоже объединяют людей в, в скайпе. И таким образом мы э, вот этот эффект присутствия поддерживаем, да? люди прям параллельно с нами обучаются, они видят живую группу, они э, пишут в чат свои вопросы, я отвечаю тут же на эти вопросы. И у них есть такое ощущение работы в этой группе. Поэтому вот э, когда у меня обучается здесь в зале 30 человек, это не совсем 30, потому что еще за пределами Online. их может быть еще 30. Вот. И точно так корпоративный формат. Например, мы проводим какой-нибудь тренинг, не знаю, эффективная коммуникация. И в разных городах, например, это розница, и в разных городах мы можем собрать группы людей, и в больших сетках, и в больших системных бизнесах есть тренеры внутренние. Эти тренеры являются моими ко-тренерами. И они там точно так же организуют эту работу. Меня видят, я даю э, такие теоретические блоки и проговариваю инструкции к, зад, да. к упражнениям. И там уже на местах люди тоже объединяются, делают упражнения и возвращаются, потом собирают обратную связь, возвращаются к нам в общую группу. То есть, ты понимаешь, это, это вы придумали такой вот вариант? Мы взяли... Э, Частично этот формат подсмотрели э, у других, но в таком виде, в котором мы его делаем, я еще нигде не встречал. Как говорят этищики, вот допилили. Допилили, мы допилили, себя, потому она. что мы, мы что взяли? Мы взяли вот эту идею э, ну, э, э, что вот. надо снять и передать туда, куда-то. Ну, да. Это, в общем-то, идея моста такого прямой трансляции. Она очень известная. Но вот этот э, код тренеры да, на каждые десять человек свой ко-тренер в онлайне. Как их объединять? как назначать, как подавать информацию, как с онлайном взаимодействовать. У нас, онлайн, у нас есть поддержка тех, кто в онлайне. Вот это уже мы допилили. А, а какие страны города? Это Украина, это... Ой, огромная у нас огромная география. Откуда у нас люди? Страны СНГ – это Армения, Грузия, Казахстан, Молдова, Беларусь. Вот, ну, наверное, еще кого-то Россия, конечно же, Израиль, Штаты, Эмираты, Чехия, Польша, Германия, Британия. Огромная география. Единственное, есть один критерий: русскоговорящие. Русскоговорящие. То есть мы объединяем людей по принципу. Кто говорит на русском языке? Ну, я вам скажу честно, потому что сам посещаю большое количество э, тренингов, семинаров онлайн, офлайн, И естественно сейчас, э, скажем так, профессия коуча, ну, она очень востребована. А она в тренде, да? Но самое интересное, это как бы вам это даже не комплимент, касаться факта. У кого обучался? Алла У кого обучался? Алла Занитовская. Ну, я супер. То есть, это действительно о том, что вы даете ценность, полезность очень большую. А, очень такой важный вопрос. Скажите, пожалуйста, как родители помогли в формировании вас, что вы вот являетесь самой собой? Как это, знаете, не было бы э, счастье, это несчастье помогло, вот эта пословица, она хороша. Э, когда мы маленькие, то нам кажется, что что-то не, не окей. Угу. А когда мы вырастаем, мы понимаем, что все всему служит. Вот если смотреть на мое детство и на моих родителей, то я дитя студенческих лет. Я родилась после первого курса у родителей. Угу. И мне родители отдали в три месяца бабушкам. И если смотреть с точки зрения психологии, то мне есть про что терапевтироваться. И у меня много часов терапии за плечами. Личной. Я вообще э, призываю всех, кто занимается людьми, обязательно э, посещать терапевта. Это важно. Важно, если не для нас, то для тех, с кем мы работаем. Да? Чем чище коуч, тем больше шансов у его клиента. Я согласен. И э, э, вообще, про что это? Э, там были какие-то явно сложности. вот когда я с мамой про это разговариваю, уже с мамой взрослой, то мама моя говорит: ау, ну, она говорит: я была не права, я это понимаю, но тогда я была девчонкой, и я не знала, не понимала сама. Вообще, рождать в 19-20, это действительно еще, я тоже Теперь, родила да, да, 21, да. и это тоже было ну, не алло. Вот. У меня двое детей. Если будет такой вопрос, расскажу, если будет интересно. Так вот. Мама говорит, э, вот я сейчас понимаю, но Ал, согласись, что это тебя закалило. Да? Это действительно меня закалило, и я умею э, проходить сквозь трудности. Это один из моих, одно из моих правил, есть трудность, важно через нее пройти, да? проход сквозь препятствия. Со страхом важно дружить. Этому всему я научилась еще в детстве препятствий было достаточно Там семья одна из меня передавали каждые полгода в семью из семьи одной бабушки другой, другой бабушки да? и когда я привыкала к одной бабушке как к маме меня перевозили я просила оставьте да не отдавай я не люблю. отдавай но меня отдавали и я опять переезжал это конечно же для маленького ребенка стрессово да, ну, если да, не да, сказать да. травматично да. и при этом вот знаете, если уже прям к родителям возвращаться, то реально э, мои родители, потом родилась у меня сестра, э, когда мне было 8, они всегда в меня верили И верили не просто так на словах, знаете, мы в себя верим, это, кстати, не очень хорошо работает, когда mm -hmm. говорит ребенку, мы в тебя верим, потому что ребенок это считывает, раз это надо сказать, значит, что-то не так, да? Вот. Э -э, доверие и вера передается ребенку через наши действия, а не через, просто через слова. Mm -hmm. Потому мои родители мне очень доверяли. И никогда... Они говорили, ну, как ты считаешь нужным? Я это видела, я это чувствовала. И, ну, например, я сама выбирала, куда мне поступать. Вау, oh, это очень важно. Э -э, это я сама туда поехала. Я, э, у меня были планы поступать в один институт. Я очень быстро передумала и поступала в другой. И родители принимали все эти мои решения. Хотя девочке было 17 лет, и про что это вообще? Вот э, В 8 лет, когда родилась сестра, я как сейчас помню, ключ на шее. Ну, тогда да, мы это дети очень... все да, это было. Ключ на шее. Я приходила домой, делала уроки, вывозила сестру, потому что мама пошла работать, вывозила сестру, гуляла с ней. А в, каком а в четвертом классе я попала в специализированный класс спортивный. Почему, да? Вот тут еще пришел спорт в мою жизнь, а потом я стала комсоргом школы. Это какой как кавказский спортсмен, калпинистка, красавец. Да, и... да, да, да, да, это про <laughs> меня. <laughs> uh -huh. а, скажите, пожалуйста, вот э, вы задали такой класс, ну подняли такой пласт хороший. Когда вы почувствовали, что... Вот, когда вы выбирали высшее учебное заведение, что это ваше. Знаете, вот я честно искренне радуюсь не что завидую. Людям, которые, знаете, ребенку у годика, он говорит, я буду там буду там певицей или певцом или там кем-нибудь там спикером, да. Таких у них, к сожалению, мало, да. Вот как, когда вы почувствовали, что именно то, куда вы захотели поступать, это ваше. Это на уровне... Вот, можете объяснить тело, эмоции, чувств, не знаю, почему именно вот это? Потому Ой, вы не поверите, все очень... настолько банально. И то, куда я собиралась поступать, и то, Это я говорю сейчас для того, чтобы люди не сильно парились. Потому что многие считают, что, знаете, вот выбрать надо в 17 на всю жизнь. Это не так, друзья мои, это не так. Поэтому, когда бы вы не выбрали да, и не почувствовали свое, все будет ок. Самое главное, чтобы это случилось еще при нашей жизни в этом теле. Mm -hmm. Потому э, мой пример для вас будет, возможно, ну, в тему. Многие думаю, что вот если вот в 17 не получилось, то уже и, mm -hmm. и до свидания. Так вот, сначала я выбрала историка архивный в Москве. Почему? Я вообще не из Киева, я из Белгорода. Mm -hmm. Это город э, не Днестровский, это город... Хотя родилась в Одессе, родители просто там учились. Я одесситка чисто... по. Поме... По, Докр... по, по предмету рождения. Да. вот И все, меня оттуда увезли, и я до 20 лет не была в Одессе. Так вот, в Белгород родители мои поехали это рядом с Харьковом, теперь это Россия. И там моя сестричка живет до сих пор. Я хотела поступать в этот вуз, внимание, причина. Потому что у меня был конфликт с историчкой. С учительницей истории. Да, да. У меня был серьезный конфликт с ней. Я видела, что она ко мне не объективно относится, и я ей почему-то не нравилась. Вот не нравилась я ей. Я золотой медалью закончила школу, но я была не зубрилкой. А такой вот я могла сорвать класс уроков, я могла Видео. пойти к директору и сказать, я считаю, мы несправедливы к этому ученику, мы с подружкой взяли шефство над трудными подростками в свое время, хотели, чтобы это был какой-то проект, на который нам дали добро, добро не дали, но мы все равно его сделали. Так вот, я пришла к директору школы, это был, по-моему, где седьмой класс. И сказала, что я готова сдавать четвертные оценки, сдавать комиссии, потому что учительница ко мне не объективно относится, и это несправедливо. Директор сказал, окей, и я сдавала каждую, вообще там же нет экзаменов в четвертях, я сдавала вот эти самые экзамены комиссии из трех человек. И да, у меня были великолепные знания истории, конечно, я сейчас все благополучно забыла, потому что мне это не нужно, не да, мозг это отодвинул куда-то, вот, но эти знания куда-то надо было девать, вот это была одна как? причина, да. по которой я подумала, куда понять эти знания, потому что, как сейчас помню, я садилась на подоконник, летом смотрела в звездное небо и думала, чем же я хочу быть? Когда-то давно-давно в детстве, я сейчас скажу про второе, я помню, я мечтала быть учительницей. Вуаля! Да! Отчасти да, да. я реализовала это. Я, вот, Бизнес-тренер и коуч-коучи это ну, похоже. Да. Но, значит, история архив... архивный очень прозаический, потому что мне надо было куда-то взять знания. Но... Математика мне тоже давалась очень легко. Мы решали с подружкой. Благо, у меня была подружка, она сейчас есть, в Москве живет. И она тоже виновница того, почему я поменяла вектор. И она виновница того, что я в Киеве. А она в Москве. Любопытная история. И я не знала, кем мне быть. И поэтому вот то, что приходило, надо куда-то знания одевать. Вот это процесс такой был. Да, так вот... Мы решали очень легко задачи. Когда были контрольные, я решала один вариант на другой. Мы отдавали их, решив за полчаса, мы отдавали потом. это, да, Как, да. как да. шпоры списывать. А сами уходили гулять. Вот, решали быстро. Мы много очень занимались дополнительно математикой. У меня папа физмат заканчивал. Он мне тоже помогал немножко. Так вот, она решила поступать... Секундочку, внимание. -да -да в Киев. Потому что у нее здесь учился в э, гражданской авиации, yes, гражданской да. авиации. No. Да. Э, у нее там брат учился на последнем курсе. И ну вот мы бы поступили, он еще бы курс отучился. Мы с ней поступали вместе, и она не поступила. Я поступила. Звоню я маме и говорю: "Мама, я забираю документы, потому что Ира не поступила". А мама говорит: "Ты что? Я сейчас приеду". Говорю: "Мама, не надо". И тогда был очень важный для меня вопрос. Вот вы спросили, как родители повлияли, и мама меня спросила: Спасибо, что не приехала, потому что, наверное, тогда бы я точно э, я часто делала это, потому что, знаете, наперекор, да, такой юношеский был максимализм, подростковая Вот это, да, доказывать. Слава Богу, тогда я это прожила, сейчас этому уже не нужно да, выхода, потому что очень многие это не прожили, и потом это выходит и в 50, и в 60. Вот, нужно давать этому место. Так вот, э -э -э мама задала мне удивительный вопрос, она говорит, а если бы не поступила ты, она бы уехала? И ответ был очевиден. Она бы не уехала. Вот я откуда корни получили, да? это моя мама. Вот, и я осталась, и моя подружка не поступала уже. В Киев она поступала, в Москву. Я так признательна маме и Ире да, своей подружке, вдруг она там каким-то боком, она смотрит, или может быть наши одноклассники, с которыми мы дружим, москвичи. Кстати, вот тусовка у нас в Москве. Так вот, благодаря Ирише я именно в Киеве у меня здесь моя личная жизнь, моя карьера, да, мои друзья, вот, моя жизнь. Здесь, в Киеве. То благодаря... есть, это не случайная случайность. Да, да, да. И ничего. вот отвечая вам на вопрос, вот как вы выбрали Боже, как вы почувствовали, Ирка сказала... А давай туда-то, мой брат. Всего лишь год. Я даже тогда не думала, боже, прочитай, и что, зачем, почему Киев, я же вообще его не знаю. А поехали, да, а вместе, а Все. заодно. Причем, я же туда сказала вам, историка архивный да-да-да, да. кибернетика, наш университет. Это абсолютно две Бразный. разные... А это я уже принимала решение летом, накануне поступления. То есть, представляете, насколько я была готова поступать на гуманитарный и на технический. Mm. Вот. Ну я действительно хорошо, мне просто очень легко давалась учеба. У меня э, очень гибкое да. мышление в этом смысле. Я быстро осваиваю, я быстро учусь, быстро... Э, у меня нету между э, знания и потом действия, у меня нет вот этого какого-то коридора, не знаю, пропасти, да, разрыва. Очень... Там, где а надо, а не надо, я делаю. Надо, не надо, разберемся по ходу. Смысл? Так ты просто мучаешься. Поэтому... А потом уже после 30 лет у меня приходили вопросы, я начала мучиться, что-то у меня внутри там двигалось. Да, душа стучала в двери, да. И были вопросы, кто я, где я, куда иду, нравится ли мне то, что я делаю, чего я хочу, те люди меня окружают. И я поменяла все. Мужа, работу, вышла вновь замуж. Ушла с работы денежной, статусной и, и все остальное. И пошла э, на рынок, которого нет, заниматься тем, что мне не близко. Я начала с продаж тренингов, э, не зная до конца, кем я хочу быть в этой сфере. Но мне очень нравилась сфера. То есть правильно понимаю, понимаю, вы делали просто многие, вот сейчас действительно такая, знаете, не хочу слово говорить, проблема, задача, да? Человек даже понимает, чего он хочет, но вот это же страхи, боязнь, суждения И он... И знаете, каждый понедельник да. он, идет, он идет в зал. То есть вы пошли туда интуитивно даже, да, может быть, интуитивно было или нет. То есть, как э, вот смотрите, вы... это было действительно интуитивно, и при этом я, э, ну вот знаете, вот я, у меня не было вот таких сомнений, а да, а нет, а будет. Единственное, меня очень поддержал мой новый супруг, да, мой нынешний да, настоящий да, да. муж. Э, и Просто он сказал, Алла, однозначно, это твое, ты вдохновляешь людей, э, ты действительно можешь зарядить, в твоем поле вот все вот так движется. Э, тебе обязательно, зачем тебе вот это все, чем ты занимаешься? И ты вообще, ты человек, который... Ты собственник, посмотри на себя. Да? Я же в найме проработала почти 15 лет, да, на очень разных позициях ну, в бизнесе. Потому вот э, супруг сказал, не парься, не про деньги, не про там, все остальное, что там сына будет, все будет хорошо. Я тебе помогу. И вот на этот период, конечно, мне было легче, возможно, чем тем, у кого не было, нет такой поддержки. Да? Согласен? Или очень не было. Важно. Но с другой стороны, всегда можно найти поддержку, если не близкого человека, то какого-то, каких-то единомышленников. Вот, например, так, как у нас в школе. Люди, группа, они друг для друга вот такая поддержка. И в группе люди принимают решения, например, о, допустим, стартовать в профессии, или поменять стиль управления, или открыть свое дело, или еще какое-то... То есть вы даете на ну, поле создавать, творить, ошибаться, да, но да, самое главное... Да. полгода люди в этом поле. Это очень важно. И они буквально уже вот впитывают и встраивают в себя вот эти все навыки, например, ошибки делать нужно. Это важно. Нужно быть собой, а не сквозь свою манию величия не соответствовать себе той на пьедестале, которую ты туда поставил памятником. Вы затронули вообще ответ. Слушай, я просто задам вопрос нашим зрителям. Первое. Когда вы, либо сейчас у вас стоит выбор, какое высшее учебное заведение выбрать, вы прислушиваетесь к себе, либо к тому, что говорят ваши родители, ваше окружение. Это первое. Если вы уже закончили, вы имеете высшее образование, то вы поступали, потому что вы так решили, или потому что решило ваше окружение. И очень важный момент. Вот Я уже сколько беру интервью, еще жизненный опыт показывает, что вопрос к вам, насколько вы умеете Слышать, слушать обратную связь от вашего окружения. Но только я называю это продвинутое окружение, окружение, которое вам помогает. То, что сказала Алла, очень важный момент, обратную связь. Что подсказал супруг? Это ее, это родное, понимаете? Иногда даже показывает практика, когда успешный человек, он также сомневается, мое не мое, но очень важно, важно прислушиваться, иметь тех людей, которые вам дадут конструктивную обратную связь. Я, Алла, очень вам очень признателен. А по поводу детей, скажите, пожалуйста, Позволяете ли вы сейчас, и как вы, и как мама, проявляете с точки зрения, чтобы они были самим собой? Безусловно. Мама сказала, это мы самое делаем... важное, да нет, нет, конечно же, я не такая мама. Мне, конечно же, как и многим мамам все время кажется, что я недостаточно хороша. Вот. И при этом я много налажала с первым сыном, это факт, и он это знает, и мы с ним про это много разговаривали. И я счастлива, что Никита, он прошел вот тоже вот этот путь. Школу. Э, да, школу жизни рядом с мамой, которая делала ошибки. И очень многие из этих ошибок я вот э, со своей дочкой уже исправила. И при этом... Э, у меня двое детей очень разных. И те выводы, которые я сделала, воспитывая Никиту, ну и ошибки, которые я там наделала. Я думала, что вот теперь-то я вот, да, опираясь на них, мне будет легче. А Лисочка совсем другая по устройству. Она интроверт, она очень чувствительная. Она очень такая нежная и ранимая. Никита был активный, че был, он и есть. Активный да. такой, да, он экстраверт, он договаривается, он везде Конечно. двигается. Он человек импульс, человек действия. А Алиса другая. И вот каждый мой ребенок, их двое, меня растят. Меня воспитывают. Ой. Я у них учусь, потому что благодаря Алисе я понимаю, как людям-интровертам ну, совершенно по-другому живется. Кстати говоря, у нас школа. Коучинг, коучинг. Думаю, да. говорю, точно. Было, да? У нас школа, образование да. наше, оно для экстравертов. Оно вообще не для интровертов. Интроверта считают не таким, э, космическим, ну и так далее. Да? И одно то, что смотри на доску, делай ну быстро, у тебя 10 минут. Для интроверта это нет. Моя дочка на домашнем обучении. Эм, потому что мы сменили 10 школ. Это все... Ну, вообще для ЗЭТов наши школы не очень подходят, это поколение ЗЭТов. Да, да, да. Вот. А если это еще и интроверт, ранимый, чувствительный ребенок, то совсем не подходят. Потому что даже если мы решили, что все, теперь будет по-другому, теперь, значит, мы вот придумали, как это будет, новая школа, учителя с мозгами да, да. Советского Союза, их никак. Закваска. Их никак. Вот, и поэтому пока это все не работает, пока это здорово, что уже есть какие-то попытки, э, хотя бы уже модели, методы, уже хотя бы мы задумываемся об этом. Я тоже много выступаю на конференциях для учителей э, по образованию, что мне лично важно, чтобы это изменилось. А, мой не... согласен, ну, сын поменял 8 школ, Алиса его перепрыгнула 10, но он-то за всю жизнь, а Алисочка за три года. Ну это здорово, вы знаете, на самом деле, также знаете, как ну, отдельная тема интервью. Я когда готовился к другому интервью вот, по поводу образования, да, э, читал «Право успеха» Уолл Смита. Угу. Да? Он, оказывается, своих детей он школу образовательным не отдает. Он нанимает учителей, как вы делаете, да? И для меня тоже пример, возможно, вы знаете, история «Старская Россия». Да, э, те семьи, которые могли себе позволить, но при этом дети получали образование гораздо выше, лучше и, как показывает они в жизни более состоялись, нежели, скажем, другие, другие люди, да, и потому это сильно, ну, это такое субъективное. А, а теперь вот с точки зрения, мы возьмем колесо жизни, жизненного баланса, mm -hmm. да, сфера, то, что мы с вами говорили, это возьмем здоровье, это финансы, это бизнес, это, что у нас там идет, следующее, личностный рост, потом идет хобби, путешествия, потом идет отношения, потом идет я? Семья. и... Духовная. Духовность. Вот возьмем, если первую тему, да, вот с точки зрения мы берем контекст именно как оставаться самим собой, быть самим собой. Вот возьмем первую сферу здоровья. Насколько ну, вот вы вот в этом э, направлении являетесь самим собой? Что вы делаете? Вот можете буквально там короткий день в день жизни, а вот в контексте <къех> здоровья, да? Вы знаете, вообще э, наше тело, Да. Ну, если говорить про здоровье, да, то сразу же мы говорим про тело. Причем те, кто у меня учатся, знают, что тело у нас не только вот это плотное. Но у нас есть еще система тонких тел. Да, Эмфирное, эмоциональное тело, которые... ментальное тело, каузальное. Ну, Разное да -да -да. есть. Так вот, даже если брать самое... вот Нету вот этого, все остальные тела не имеет смысла о них говорить. Все. Да? Все да -да. Так вот, если начинать надо с самого основания. Если говорить про это тело, Несмотря на то, что я устаю, там выгораю и все прочее. Можно сказать так, у кого-то это сарай с дырками, а у кого-то это храм или дворец для души. Вот в моей философии душа спускается сюда, да. одевает тело как скафандр такой, да, да? скафандр для души, да? или вот дворец для души. Если мы не занимаемся своим телом, это другим тонким телам тоже дает сигналы. Мы не можем давать другим, а мы пришли сюда слушать другим. Да. Да? Мы не можем быть полезны тогда другим. И эм, то, что я делаю для тела, это обязательно физические упражнения. То есть это каждый день, это как? Каждый день это небольшие зарядки, я занимаюсь... Там, еще только-только проснулась, гормональную зарядку делаю, она там совершенно небольшая, на 5 минут еще лежа в постели. Это может быть йога, это может быть пилатес, это может быть славянская гимнастика. Я знаю очень много таких вот разных помогающих таких. А может быть, мне просто надо в планке постоять, вот такую у меня день, да? А может быть, мне нужно... Перевернутые позы очень хорошо работают, в березке постоять. В Тут я выбираю точно интуитивно, что да, нужно что... сейчас, что мне нужно для того, чтобы вот этот день был сильным. То, что я делаю еще лежа в постели, я обязательно визуализирую день. Я обязательно благодарю себя, пространство, семью, Бога, свое окружение, тех, с кем я сегодня встречусь, за возможности, за то, что между нами будет и так далее. Да? Вот эти все вещи, и визуализация, и, видите, ментальные такие установки, и э, реальные физические упражнения. Э, я обязательно юридические такие препараты принимаю, которые бы настраивали, да, на, э, делали бы целостное тело, настраивали бы все тело, приводили бы его в норму. Вот это все помогает мне быть в заряде. В том, в том, Плюс э, то, что не видно. Я занимаюсь много энергетическими практиками. И у меня есть еще... Ну, я это чувствую. Да. Есть, возможно, вы чувствуете энергетику, которая вот, блестящие глаза, алой, юг, она шикарно выглядит. Это действительно все воочию. И э, у меня есть еще два таких духовных наставника, э, которые сегодня... Со мной буквально, ну, не знаю, за руку что ли двигаются, или, вернее, я с ними двигаюсь. Это Аня Анима и Артем. Вот у них такая своя школа, духовное направление, и эти люди мне очень-очень помогают. И мне, и моей семье, и моим отношениям я делаю практики, я не знаю, очищаюсь. Вместе с ними и так далее. Много очень, а, очень признательно, сразу же такой встречный вопрос. Бывает такой, ну именно сбой происходит, да, мы живые люди, откаты, сбой, называем, как угодно. Пример вы не делаете. И что происходит с телом, вот с вами, когда вот... Ну смотрите, мы, у, у меня у тела такая память уже, что даже если я не На делаю... На нейронах а Очень, ну вот, например, э Например, я не делаю неделю физические упражнения. Ну, вдруг. Ну, как это да, так да, вышло. Да. Ну, может быть, да, там, не знаю. Причем. Да, по каким-то причинам. У меня память тела просто... Я удивляюсь. Ну, это такая у меня особенность. У меня э, все косметологи, массажисты и... Фитнес-тренеры говорят про то, что, Алла, ну, просто восторг с вами работать, потому что тело настолько быстро перестраивается, подстраивается, помнит. Вот. Это моя особенность. И при этом мне очень важно даже не это, мне важно вовремя останавливаться, мне важно вовремя делать передышки. Я могу не заметить, так как я очень люблю то, что я делаю, я могу не заметить, что я не знаю, не поела, что я ну, без отдыха. И вот тогда э, это может не так отражаться на работе, как э, это отражается тогда в семье. Тогда я там без ресурса, я здесь все равно с ресурсом. А там я могу быть без ресурсов. Единственное, что помогает, мои, ну, у нас есть система договоренностей, мои это знают, я могу сказать, люди так устала вообще, ничего не могу дать. Ты что, Нет, нет, ну вот просто мне нужно восстановиться. И они меня очень сильно поддерживают и понимают. Вот, тогда они, не знаю, выгуливают маму, ну да, то есть они в служении муж, да, да да муж здорово. зовет на свидание, в общем, всячески. Да, я читала по поводу пост, когда мы да, да, да. интервью. я так смеялась, это было, я это журналистка здорово. из журнала единственного, «Единственная» Жизнь, да. да, должна была встретиться утром и говорю ей, Пожалуйста, давайте перенесем. Муж неожиданно пригласил на свидание. И она говорит, боже, я в восторге от причины. Мне это здорово. поделилась. то, что вы говорили по поводу благодарности, это же самое на самом деле, делаете ли вы, я вот, Алла говорит, а я вот внутри мысленно сейчас покажу воочию. Я вот делаю так себе, знаете, Алла, и вам благодарен, то, что вы делитесь. Намасте, это вообще очень такой сакральный, очень символ. И то, что вы сейчас затронули, для меня это очень близко резонирует. Вы сказали по поводу остановки. Но это архиважно. вопрос, друзья, к вам. Делаете ли вы, я не говорю о жизни, вообще в течение дня остановочку, на минуту, на две, с точки зрения, даете, позволяете ли вы себе какой-то отдых, позволяете ли вы себе посмотреть на себя, с точки зрения, то туда вы идете, то ли вы делаете и насколько оно вас продвигает. Напишите, пожалуйста, потому что действительно это очень важно. Мы иногда этого не делаем, а по конечном итоге происходит сбой на всех уровнях, на всех системах. Вот для тех, кто точно не делает, вот просто пойдите в эксперимент, прям назначьте себе 10 минут. 10 минут, в течение которых вы не будете ничего делать. Это, кстати, не так просто. Да. Вот прям, вот, например, вы назначили, и это, например, 13.30. И вот железно вот эти 10 минут побудьте с собой, может быть, это с листом бумаги, и вы выпишете мусор, это... который мешает вам сейчас в голове там все время роиться, да? или, может быть, вы просто понаблюдаете, не знаю, за дыханием, или вы, может быть, закроете глаза и прокрутите те полдня, которые у вас что? за плечами, или, может быть, вы что-то будете себе представлять, вот. но, но ничего не делайте, не вываливайтесь, побудьте с собой, может быть, вы зададите себе вопросы, кто я, где нахожусь, что я делаю, нравится ли мне это, в каком я состоянии, и просто честно на них ответите. Во-первых, это чувствую. расширяет осознанность, возвращает к себе, настраивает нас на себя, да? ну вот лад такой с собой мы настраиваем, и там, ну, хорошо, с листом бумаги, конечно, хорошо, может быть, даже блокнот отдельный извести. и просто вот посмотрите, вот вы пошли в эксперимент через неделю, что будет с вами? Насколько вы становитесь продуктивным? Хотя бы 10. А если вы сделаете 3 раза по 10 в день, это будет просто супер. Это, а, очень это очень совсем красиво. немного. И это, на деятельность это повлияет только в плюс. Очень. Лучше 10 минут сейчас перезагрузиться, чем застрять и как будто, вы знаете, бывает как будто мы лбом в стену упираемся и мы продолжаем и 3 часа, и 4 ищем решение, не можем его найти. 10 минут и у вас вот так. Я с вами согласен, знаете, сейчас возникла идея делать отдельную тематику. Именно, ну, часто я слышу от людей, независимо от сословия, количества денег, сегодня говорят, Саша, нет денег, нет времени. Ну, то есть берем деньги, то есть при этом берем тысячу-две да. долларов. А берем для некоторых это порядка десятки, сотни тысяч долларов. Да? Но даже здесь самое более важное ⁇ это нету времени. И вот ты понимаешь, когда вот через ваши говорить, методики посмотреть, где, куда мы время используем, то оказывается время есть. Время есть всегда. О, всегда а то, то, что, что важно, она... добавляю да, я. Да, да, совершенно верно. Просто мы не так. Здорово. А вторая то, что мы говорили, финансово. С точки зрения быть самим собой, как вот вы себя проявляете? Финансово. Знаете, вот тема финансов была для меня всегда такой... Ну, не главной, не первой. Это и хорошо, и не очень. Почему? Потому что в бизнесе... Если бизнес изначально настроен, ну как, не то, что изначально слово сюда не подходит. Бизнес, он про деньги, это факт. Да, Если это нет в бизнесе денег, то тогда мы не можем быть полезны так, как мы можем быть полезны. Да? И потому мне, как собственнику, это не очень хорошо. Да? И я столько тренингов прошла, столько в эту тему копала. У меня, знаете, с деньгами так. Я много раз пробовала записывать вот расходы, не работает для меня хуже, это не, ваша тема, не моя тема. У меня с потоком становится, он становится меньше. Жаль. Я уже экспериментировала, хотя это хорошая тема для многих. Мой сын, он это делает, например. Ну вот не моя. Моя тема это я делаю то что, то, что действительно у меня хорошо получается, и почему-то начинает сразу вот мир мне колоколит и почему-то люди пишут и вот клиенты появляются оно все выстраивается вот это мое то дело. есть душевное сердечное да, да? да. здорово а, хотя просто... конечно я логик кибернетик системы все по которым их human design и вот эти вот тема 22 аркана и всякие разные другие говорят что я какой-то там логический там что у меня с логикой все хорошо ну, и тем не менее, видно, у меня как-то так связка происходит. Ну давай, скажите, пожалуйста, теперь берем по бизнесу в контексте бы с собой. Вот вы уже мы немножко затронули тему, вы пришли к тому, что вот это было новое. Но опять же, это интуитивно, да, произошло, как с вами произошло, что вы, хочу вот этим заниматься. Да, я попал на тренинг, мне То есть, показалось… возможно, извините, а внутри были, mm -hmm. знаете, какие-то сомнения, может быть, хандра, какая-то неуверенность, страхи, переживания. Mm -hmm. И что такое произошло, таким все хочу. Yeah. Я Хандра и неуверенность были, пока я это не, не, не увидела. Как только я поняла, что мне это нравится, у меня уже не было сомнений. У меня только был вопрос, как мне перейти в эту тему. Сомнений уже не было. Точно так же, когда вот свой бизнес открывала. Да, мне было страшно. Да, Живой. мне было... Но опять же, тут муж-сын, да ты что, давай! То есть мощный тыл, да? За тобой, да! Мы, мужики, стоим. Вот, и я двигалась. Но на самом деле, это не моя тема сомневаться. И это как-то мне жалко жизни на вот это. Потому что вот можно же это ярко, можно же с пользой, а там никакой пользы. Чем больше сомневаешься, тем ты дальше от того, что ну, ты хочешь, тем больше мозг имеет над тобой власть, но ну, не мозг, а ум, а ум призван охранять нас в комфорта, такая. безопасности, как бы безопасности. Это все иллюзия, мнимая безопасность, да? кирпичи вот на голову падали да, и падают, и... и это все ерунда. Это все иллюзия. Ничего гарантированного нет, кроме как изменений. Вот это самое гарантированное, что нам дано в жизни. Изменение и смерть. Такая оптимистка заднепровская, сейчас вещает. Это знаете, как одна из фраз Конфуция, «Постоянство перемена. Да, да, да. да. Вот это две гарантированные вещи, которые с нами произойдут. Я знаю точно, что я умру когда-нибудь, да, даст Бог еще не скоро. Вот. И то, что... Завтра будет точно не такое, как сегодня. Вот все жизнь это перемена, череда перемен. А все остальное это иллюзия гарантий. Поэтому сомневаться, ну какой смысл? И я очень доверяю выбранным решениям. Вообще у меня нет такого, что я вот выбрала и думаю, если потом вот выбрала, да мы вообще не знаем, это совершенно бессмысленное занятие. Не, не, не. Выбрала все, вот только сюда. Я могу теперь выбирать вот здесь, на вот этого разворота. А не, не, не вот тут, где я до того выбирала, и думать о той да, дороге, правда. по которой я не пошла, это совершенно бред. Здорово вообще, признательно. А сейчас такой вопрос задам, друзья, вопрос. Как я наблюдаю по жизни, да, у успешных людей есть одно такое качество такой вот вопрос вам чтобы достичь успеха и в этой жизни состояться кто побеждает умный или сильный напишите подумайте мы с удовольствием посмотрим и самый лучший вопрос а вот делать какой-нибудь классный подарок скажите про теперь тема по мы взяли теперь личностный рост вот в формате личного роста в контексте да вот быть самим собой вот что вы делаете? делать Э, Смотрите, то... я вообще не разделяю две темы, такие у вас они звучат как разные, личностные и духовной. У меня личностные и это Одно. вместе, потому что я считаю, что э, ну, личность, она дух, духовную имеет. Ну, по определению, да, по определению, духовная составляющая у него, иначе она не личность. В ну, человеке важно вот это объединение тела, души, духа и ума. И когда вот эти четыре вещи сонастроены, тогда и возникает эта самая целостность. Вот в контексте духовности и личности, личного роста, для меня это вот так звучит. И я больше обучаюсь даже этой теме, чем профессиональному. Ну, больше туда вкладываю ресурсов, инвестиций. Именно поэтому... Говорят, непонятно, мы всего один день вместе, ощущение, что мы знаем друг друга давно. Вот это все из-за того, что я в этой теме много расту. Это моя субъективность за счет того, что у вас как раз баланс, да, в берем эти все сферы, получается... А скажите, по берем теперь путешествия, хобби. Я вижу, вы путешествуете очень много. Да-да-да, вы... я... это меня, во-первых, заряжает питает, это дает новые инсайты, это дает новые идеи. Сколько раз в год вы отдыхаете вообще? По-разному. Ну. ну вот э, в прошлом году мы пять раз в разные страны ездили. Да, в прошлом – семь раз. Э, в этом году пока один. Ну, не Ну, это, я говорю, в другие страны, не считая… Например, мы можем сесть и поехать в Карпаты или в Чернигов. Да. Есть что посмотреть и там, и там. Вот. Или просто выбраться в Курсунь-Шевченковский, вот в этом великолепнейшем парке с вот этими ручьями, камнями. Не помню, кому он был подарен. Ну, обожаю Курсунь-Шевченковский, мы там отдыхаем, и мы там снимаем такую гостиницу домашнего типа, и на берегу речки, и это просто тоже отдых. Мы уже так красиво да да, -да. Я да. Уже, я уже, я там. Я, я уже я уже там. Вот, вот это все напитывает и очень колоссальный ресурс. А, правильно понимаю, то есть вы себе, ну, как бы, своего рода позволяете, то есть, не знаете, как некоторые люди говорят, ну, там, образно, раз в отдых, раз в год, нормально, да? А вы себе позволяете, что для того, чтобы быть в таком ресурсном состоянии, вы понимаете, для вас, для вас комфортный минимум, допустим, там 5 раз, да, и вы как бы такие свое мини-план себе ставите, что must have. У меня есть такая пословица. Сначала запланирую отдых. Вот. И я это делаю. Я делаю большие островки отдыха, когда год планирую. Поменьше островки, когда месяц. Да? Не дай бог забыла, и все. А, у меня следующая неделя без спорта. Может быть, что-то отменится, и тогда я... не придется на выходных. В общем, для меня это очень важно. И при этом, при всем, например, прошлый декабрь мне было... Я была довольно уставшая, и... Это было уже так mm, не ресурсно, очень. да, но поддерживала то, что вот оно уже Завет, вот отдых, завета, отдых завета, уже, да? и сам Новый год он все равно несет какую-то такую свежесть, Пред... новизну, предвкушение, да. да. И при этом я точно не, не тот, на кого невзирать, да, хорошее да, такое да, украинское слово есть. Я это делаю, и это очень дает ресурс. Но, знаете, бывает так, вот стоит там отдых, я говорю, ну хорошо, давай туда поставим что-то, да, и все равно туда что-то такое просачивается, потому что, ну вот, действительно, такой вкусный проект, а некуда его поставить. И берем его туда. И еще, почему, вот, если говорить про путешествия, почему они для меня важны, я путешествую со своей семьей. И действительно, вот им досталась такая мама, жена, мне мало с ними, еще когда дочка была поменьше, там у меня было больше, сейчас она подросла, и меня не так много, и потому я порой даже еду в командировку, и они идут со мной, да. даже да. так бывает, ага. вот когда мы вот вообще никуда не выбираемся, мы поехали вместе, еще один день мы там остались, не знаю, Львов погуляли, вот во Львов все время практически едем вместе, вот Карпаты, mm. Львов, Днепр, возможно, вот мы ну, Харьков. Здорово, друзья. Да. Да, это все. А, Вопросы, друзья. Как в течение года? Сколько вы позволяете себе отдыхать в течение месяца и, соответственно, в течение дня? Сколько времени вы себе позволяете? Ну, Минут 5, 10? Берем конкретно про один день. А, скажите, братство, мы берем теперь по отношениям, да, в контексте в формате? Что вы позволяете себе вот, э, в отношениях, чтобы оставаться само собой? В отношениях это, наверное, самый такой э, пункт номер один у меня из всех этих сфер. Потому что когда мы, вот другой открыт настолько, насколько открыты мы, если так входить в отношения, то тогда больше шансов в отношениях и больше мы друг другу можем дать. И для меня, например, очень важно быть прямой и открытой, и при этом важно добавлять слово «экология». Потому что, возможно, если, ну, например, кто-то говорит, «А я всегда прямо и открыто говорю, а вот они меня поэтому не любят». Да? Но это должно быть экологично, но, ну, возможно, не сейчас просто это сказать, если что-то есть, сказать. -то, да. Потому что да, важна, важна эмпатия, важно, чтобы был развит эмоциональный интеллект для того, чтобы э, то, что человек услышит сейчас от меня, оно, оно было воспринято. Я же зачем это говорю? Я говорю это не для того, чтобы от себя от, отбросить, а для того, чтобы человек это услышал и что-то случилось э, с ним, да, я, если я да, говорю да. это для него, тогда нужно выбирать время. И, конечно же, как у любого живого человека, у меня бывают ошибки. Вот. И я их признаю, и, и мне кажется, что это как раз и есть быть собой. Э, возможность налажать, да. а потом признать это и сделать по-другому. Вы знаете, я с вами согласен полностью, как говорят это именно сильные люди, да, успешные, они могут себе, опять же, позволить признать, что они были неправы. Можете например, буквально одной такой ошибки, которую вы совершили и как вы не отнеслись, что делали, какие анализы, выводы? Ошибка? Какая-нибудь такая, знаете, вот серьезная. Ну, например, в отношениях с дочкой. Например, я... Ну, что-то она мне сказала, я говорю, Алиса, тра -тата -тата та та та та та та И я вижу уже по, по взгляду, да. что она мне говорит, взгляд ее, мама, да я не коучу обратилась. К маме, <с changed> да? а к маме. Она мне порой так и говорит, мне нужен не коуч. Просто обнять, он говорит, да. Вот. Ну, вот, вот такие, ну, это просто пример такой простой, да, да, очень, да. Ну, понятно, они бывают и в работе тоже. А скажите, пожалуйста, последнее, мы как мы объединили, да, в семье. Насколько вашему мужу либо легко, либо тяжело быть женой бизнес-веди, успешной, знаменитой, самодостаточной? -мужа? Нет. А быть с, быть с женой, да, с да, женой, да, да, да, да. быть мужем. И насколько вот у вас получается вот это у меня быть uh -huh. самим собой, да uh -huh. здесь вы руководитель, здесь вы владелец, и здесь любимый муж. Он насколько, вот, поделитесь, потому что знаю форму uh -huh. всех отношений многих Точно, об этом точно. Сейчас и это... когда говорят, ой, там, Вадик, там ты такой молодец, потому что ты рядом с одним она ж такая. Вы знаете, мы с ним и разные, и похожи. Похожи, мы оба импульсивные. Было бы здорово, чтобы кто-то из нас был менее импульсивный, потому что у нас, вот, знаете, как в итальянской семье, это про нас. Может быть, вот так. И при этом мой муж очень сильный. Потому что быть моим мужем, на мой взгляд, вот если он меня спросит, я просто. Я прямая, я... Но не просто руководить, а все же он мужчина, и важно идти за мужчиной а я, э, у меня свой бизнес, э, я тут э, двигаю что-то. И это действительно, на мой взгляд, непросто. А когда ему про это говорят, он говорит, ничего, нормально. Я считаю, мне повезло. Вот, э, вы знаете, только сильный мужчина, Вот первый мой муж, вот он реально со мной конкурировал. Он всегда говорил, когда э, вот гости были, он всегда говорил, да, что-то малка. Я там, ну, и, да. и, и все. И я понимала, что у меня нет шансов рядом с ним ну, кем-то быть. Вот Я как раз тогда после, беременности, ну, после декрета выходила на работу, и три года просидев дома, вот это все у меня куда-то ждевать надо было. А муж полностью меня во всем поддерживает и берет на себя очень много каких-то домашних вещей, что-то по поводу Алисы. Я например, вообще вот он сегодня полночи ремонтировал наш котел. Мы живем в своем доме. Я вчера котел отказал. Да, зимой, да. Это уже 11 и звонить кому-то бесполезно, это воскресенье. И ну, вообще до утра, конечно, он поехал в другое место, взял пару обогревателей, но. У нас как минимум три комнаты надо отапливать. Ну, короче, не вариант. А мне утром надо помыть голову ну, да, и да. все такое. Девочки. Сюда. Ну, в общем, я встала утром. Батарея теплая. И это... Знаете, у нас есть вот что. У нас есть договоренность. Бывает такое. я А муж говорит, ты доспехи сними. Вот я. Здорово. Все понял. Кайф, да? Кайф, да. Вот. И это очень сильно переключает, возможно, я просто иду в душ, постояла там, смыла себя все. И он тот, у него очень хорошо развитая интуиция, он тот человек, к которому я очень прислушиваюсь по поводу своего бизнеса. Очень здорово. Ал, последний вопрос. Скажите, пожалуйста, вот представьте, что вы встретили через три года вашу самую идеальную версию, вы себя, да? Какие бы вы три вопроса задали лучшей версии себя? Как ты себя чувствуешь? Что тебя вдохновляет? Какие у тебя мечты на следующие 20 лет? Здорово. Теперь, пожалуйста, какой подарок, то что мы говорили, да, за лучший вопрос, который будет задан вам? в качестве подарка. А вы мне могли бы, бы сейчас действительно... взять ну, это в руки. Сейчас, возможно, мне кто-нибудь это даст. Да, сейчас мы давайте. Да, э, друзья, а есть уже кто-то кто там лучший вопрос? Да, задав... вообще вопросы задавали, а то я сейчас скажу. Да, да, да, а да, они, да, да. возможно, не задавали. Андрей, вопросы. скажи, пожалуйста. Есть. Да, были какие-то ответы? Ну, тогда, Саша, возьмите на себя смелость и право найти, кто это будет, а я тогда сейчас озвучу, и, возможно, мне принесут, и я прямо-таки покажу. Тот, кого Саша посчитает более достойным, получает от нас коучинг-навигатор. Это такая к своей мечте за 21 день. Это такая скетч-карта, вам нужна только монетка и мечта. Значит, мечта для того, чтобы чего-то захотеть и проверить потом через время, пришел я, не пришел к этому, а, а монетка для того, чтобы э, там... Да. да, вот так вот мне сейчас подадут. Да, спасибо большое. Спасибо. Вот это так выглядит, друзья. И вы видите, здесь вот 21 ячейчка. Вы стираете первый день, и там задание. Вы делаете это задание в течение дня, да, держа в фокусе свою мечту. Во второй день вы опять стираете, опять его делаете. И так 21 день. Здорово. И вы, если, ну, бывают же разные мечты, бывает нужно время, но за 21 день вы однозначно продвинетесь к ней. Ну, буквально прям как прорыв такой у вас будет. Это победителю от меня да. и моей команды. Здорово. Ал, и ваше пожелание. Это уже да, вам. Да, Саша, да. Вы передадите. Ваше пожелание. Слушателям. Как, как, потому что я говорил от именно от мастера, да, как легко может один какой-то пример, да, с собой. Алгоритм, скажем, успеха, быть самим собой. От быть алгоритм. собой? Точно поможет смелость и осознанность. Смелость, осознанность и ответственность. Вот эти три вещи. Ну, смелость, потому что чтобы быть собой, нужна смелость. Да. Обязательно кто-то потом вам расскажет, что вы не хороши. И мне так иногда с рынка приходит, ой, а тебя там ругал кто-то. Бывает так, я вообще не представлял, что можно о тебе что-то плохое сказать. Говорят, друзья, это нормально. И говорят только о тех, кто ничего не делает, и кто не берет на себя ответственность, и кто, вот про тех не говорят, их, их не знают, и ну а о же говорить, если ничего не делают? А про всех остальных говорить будут. Э -э -э зачем нам осознанность? Потому что есть привычки, возможно, есть привычка показать какую-то часть, которая красившая, да, и для того, чтобы перестроиться, нужна осознанность. Что сейчас происходит? Я сейчас что делаю? Я сейчас хочу казаться да, или я есть? И, наконец, ответственность. Берите, все равно ответственность – это свобода для меня лично. Возьмите ответственность за себя, на то, чтобы быть собой, или когда мы не являемся собой, за то, что будет получаться Спасибо. в виде обратной связи от мира и от людей. Вот за, за все, что мы делаем, важно брать ответственность. Смелость, осознанность и ответственность. Спасибо, что были с нами. Да, спасибо, что были с нами. Особая благодарность Али. Я спасибо. еще на правах рекламы скажу, а ну, сейчас уже будет следующее интервью. В YouTube будет отдельная тематика «Правила успешных людей». Смотрите, я буду анонсировать, и чтобы узнать, какими правилами пользуются успешные люди, которые помогают им в жизни состояться и быть на той вершине, к которой они стремятся, Смотрите на ютюбе. С вами был Александр Гонтер, Алла И до встречи в следующем прямом эфире. До встречи.